существенно возрастут все это обязательно окупится но не сразу помните об этом пожалуйста хватит ли у вас терпения вот в чем вопрос и вот над этим стоит подумать очень хорошо вообще звезды вам обещают неплохие перспективы в 2020 году но и о себе забывать ни в коем случае не нужно всегда стоит иметь некую сумму на всякий случай любовь и семья не нужно противопоставлять семью и свою личную жизнь. Все это частицы одного целого. Для вас потребуется совместить и то, и это, чтобы жизнь заиграла новыми красками. Ну, в принципе, это не так уж и сложно. Просто нужно сделать очень одно простое действие. Представьте вашим родным людям своего спутника жизни. Сфера здоровья. В этом году для вас складывается очень благоприятное обстоятельство для того, чтобы привести свое тело в хорошую физическую форму. На это уйдет у вас начало года, ну а дальше уже развитие и поддержка имеющегося результата. Некоторые представители вашего знака поставят даже спортивные рекорды, если, конечно, постараются. Попробуем?